В связи с обстрелами вооруженными силами Армении, границы Азербайджана и местного населения, руководство оптово-розничного продовольственного центра Food City в Москве, объявило бойкот и запретило армянским товарам выходить на рынок. Как передает ДЭИАС, в связи с этим армянский консул и представители армянской диаспоры наглым образом, без назначения встречи и аккредитации, пришли и уселись в конференц-зале, требуя встретиться с руководством центра. Однако, в зал вошла охрана Фудсити и потребовала наглецов немедленно покинуть территорию здания. Провокаторы отказывались уйти, и охрана вынуждена была выгнать их. Предлагаем вниманию данные кадры. Юрий, У нас под съемка с Да. Что же у нас поднимите везу? Должна быть белый план. С нами сейчас так не в том тоне, и так не в беседу сейчас я по сути поговорила. У вас руки? Руки. Показал Вы ни с кем не соглашусь, прошу вас. А, вот Субтитры создавал Very <coughs> good. <laughs> Алло. Да, я а вы незаконно хотели... Что, какие вопросы задавали? Уважаемый, вы посольство Армении, да, а У нас все согласовывают руководство сначала, потом вам дают аккредитацию, тут потом вы снимаете что-то здесь. Мне незаконно Или хотели снять провокацию, устроились? Пойдемте, пойдем, пойдем. Все, а давайте, все, давайте выгоняйте за территорию, давайте. Слушай, ты там придержи, да? Давайте. И ты веди себя давайте. нормально. Давайте, давайте выгоняйте, их отсюда. Давай быстро за территорию, за территорию быстро!